Всем привет. Я не знаю, напишите чат. У вас есть? Нету чата. Ватсап напишите. Я не знаю, куда. Если есть чат, то напишите в чат. Все отображается у вас. Так, все, Дима, я понял. Все, вижу чат. Чат у вас отображается, все, я понял. Сейчас подождем, люди соберутся, просто вчера начали писать, возмущаться по поводу чата в WhatsApp. Это данный чат потом перенесу на другой контент и оставлю в записи этот чат, чтобы люди смотрели и потом не совершали таких ошибок, и потом не возмущались. Поэтому сейчас подождем. Потому что через минуту, вообще-то я сказал, час запущу, ну чуть запустил раньше, чтобы протестировать. Кто заходит, сразу пишите, здоровайтесь, чтобы понимать, у вас отображается чат. Все такие вежливые, воспитанные, зашли, стали здороваться сразу. Вот значит, что Питер, культурная столица, зашел Дима с Питера, поздоровался, а остальные даже не пыжатся здороваться. Ладно, данная тема сегодняшнего прямого эфира, именно чат ватсапе. Вчера начал удалять людей из ватсапа, из чата. Чат прямой эфир, который я его обозначил. А чат общения, общение Паттайя, вот еще раз говорю, кто хочет общаться, ребят, писать сообщения какие-то, это вот в этот чат, общение по Паттайя. Там пишите, обменивайтесь ссылками, телефонами, данными. Я туда не лезу, я вам ничего там не указываю. Привет, не пойму, как тебя называть. Напиши имя, пожалуйста, свое, постараюсь запомнить. Поэтому чат, который в WhatsApp называется «Чат прямой эфир», там никто ничего не пишет. Леночка, привет. Там никто ничего не пишет в этом чате. Кто будет писать, еще раз говорю, буду удалять автоматом, не буду разбираться. Кого удалил вчера и сегодня? Если есть желание обратно в чат вернуться в этот прямой эфир, пишите. Ну, еще раз говорю, этот чат предназначен для оповещений. И там никто не пишет, кроме меня. Вы пишите в основном чате общение по тая. Поэтому кто там губы надул на меня, будете дальше, еще раз говорю. Вы не уважаете меня, мои правила. Я не уважаю вас в таком случае. А то начали мне сегодня писать, Ренат, привет, спасибо, что написал. Начали мне сегодня писать, ты там с матом высказывался. Я до этого неоднократно высказывался вежливо, что, ребят, здесь писать ничего не надо в этом чате, в данном. Здесь пишу только я, я пишу оповещения о прямых трансляциях. Вы на меня просто хуй положили и начали там писать, блядь. сколько стоит фитнес-центр там-то, блядь? сколько стоит там-то. Что будем делать здесь еще раз говорю хотите общаться есть прямой о, не прямой эфир а общение чат общения потая там общаетесь узнавайте сколько стоит куда пойти с кем бухануть в этом чате никто ничего не пишет я надеюсь кто будет смотреть потом в записи я этот <coughs> прямой эфир перенесу еще на другой контент чтоб там посмотрели люди и херню не страдали и потом не обижались, и себя обиженных не строили, что их удалили несправедливо. Что это там много матерился, у людей не уважаю. Вы меня не уважаете своим поведением. Почему я должен вас уважать в таком случае? Объясните мне. Еще раз повторяю, мой монастырь, мои правила, мой устав не соблюдаете, значит у меня вам уважения также не будет. А Потом мне сегодня начали писать, это твои люди, твои деньги, твой заработок. Я ничего не зарабатываю с этого ютуба еще. Леночка, как по Натальи дела? Дим, я еще не кипел. Просто мне говорю, вчера начали писать, сегодня начали писать. какой я, блядь, быдло. А вы, блядь, не быдло, которые, блядь, не знаете правила? Или потом говорите, мы не знали, блядь. Правила для всех едины, еще раз повторяю. До того, как я начал материться, я неоднократно просил, ребят, не надо сюда ничего писать. Есть чат для общения, потому что люди, которые первые, в самом первом... В чате начали писать, подписываться, потом начали мне писать, мы уходим, потому что мы не справляемся, у нас телефон дымится. И специально этот чат был создан, чтобы телефон у них не дымился, потому что люди не хотят общаться, они хотят получать уведомления о прямых эфирах. Встретимся обязательно, Ленчик, обязательно встретимся. Двое у нас кто сидит в эфире и ничего не пишут. Наблюдатели. Поздоровайтесь хотя бы. Просто у нас сейчас в чате пока три человека пишут, а двое у нас много. Вот сейчас уже трое. Галя, Ваня, привет. Не знаю, кто у вас сейчас в эфире. Еще раз говорю, какого, кого вчера удалил, сегодня, если есть желание вернуться и получать оповещение о прямых трансляциях, пишите запрос, буду добавлять обратно в группу. Если кто будет опять писать в моем чате, в личном, в чате оповещений, буду опять удалять. Хотите общаться, добавляйтесь, также запрос отправляйте, буду вас присоединять к чату общения Паттайя. Там общайтесь на любые темы. Спасибо большое, Татьяна. Но это меня на самом деле не красит. Просто уже допекли вчера, начали сегодня это писать, и поэтому я уже решил это все. Ну, Вань, народу мало, я не знаю, говорю. Там половина сегодня обиделась, сегодня, вчера начали губы дуть, что я начал материться на них. Потому что неоднократно просил вежливо Оля, привет. Неоднократно просил вежливо не писать в чат оповещения, никаких сообщений, не общаться в этом чате. Люди не слышат, люди начали там себе, я не знаю, что возомнили о себе. Просто забили на меня хуй, на мое пожелание, чтобы в этом чате никто не писал, не засирали его. Я их начал удалять. Начали обижаться, что я их удаляю с чата. Я говорю, кто хочет общаться, вот есть отдельный чат. Общение по тая, еще раз повторяю. Чтобы вы услышали, кто не слышит, чтоб до вас дошло. Я туда не лезу, я вам там ничего не диктую, вы там сами рулите. Кому надоело, тот взял ушел. Кто хочет, пишите запрос, буду туда прибавлять. Оля Яну, привет передавай. Ренат, ты с нами сейчас или нет уже ушел? Петропавловск, Казахстан. Просто я тебя не помню в других эфирах. Ваня, все нормально, сейчас пока говорю вопрос, сейчас будет интересная новость, все узнаете, сейчас немножко мне время надо еще подготовиться, чтобы вам новость эту сообщить, поэтому... Ренат, ты первый раз в такую кучу событий попал, я так понимаю, потому что я говорю, я тебя не помню по другим эфирам, может быть ты заходил как бы, но в чат не заходил. Все, я понял. У меня сейчас, Ренат, скину тебе название моего основного контента. Там все видосы, просто меня там заблокировали и пришлось мне сейчас вот на этом контенте проводить прямые эфиры. В Ютубе вот так вот забьешь, это мой основной контент, где там все видео у меня выложены и прямые эфиры, ну, говорю, сейчас вот меня заблокировали пока, мне пришлось на запасном запустить прямой эфир. Ну вот сейчас, Кристиночка, привет, как вы там в Казани поживаете? Как вот, молодец. Я вчера ужинать себе, ну, готовил себе. А, вы первый раз вообще в Паттайю едете. Ну, если я буду на месте, как бы, ну, никуда не уеду, то в любом случае, телефон мой под каждым видео, ну, перейдешь на тот контент, там под каждым видео есть мои данные. Соцсети, телефон, ватсап. В любом случае, если будут какие-то вопросы, звоните и как бы ну, подскажу. Паром не помню сейчас точно. То ли 60, то ли 80, не помню. Могу дать контакты человека, кто занимается именно расселением там, то есть на хорошем пляже как бы ну я говорю где я отдыхал можешь посмотреть видосы мои если не смотрел вот я с девчонками ездил вот Лена Наташа потом ребята с Хабаровска, с там Паша с ними отдыхал у меня там два видоса есть по саммиту ну как два ролика но они там не два ролика там их несколько и можешь посмотреть спасибо Ренат. все запрос не кинешь тогда я тебе добавлю если хочешь добавлю сразу два чата а ты уже там определишься. Просто один чат у нас это общение, там идет жесткое. Там люди практически не спят. Но это пляжу, этот на этом пляже, Антон, там нет условий, короче, домики. А соседний пляж через мыс там перейти. Там есть, то есть условия, там домики чуть подороже. Вот на Аумлане там домики. То ли 600, то ли 800, не помню сейчас. А соседний, а у чё? там домики начинаются где-то от полторы до двух с половиной. Ну, там прямо можно на берегу домик. Также на Аунуане, ну, просто говорю, там нет условий в домике. Там общий туалет, общий душ. Если это не смущает, то можно туда. Но мне он больше нравится на самом деле. Он находится как бы, в джунглях, этот пляж маленьком ущелье, он пляж небольшой и там народу, как правило, не так много. Ну, Леночка, вы приедете, я вас постараюсь отвезти, поверьте, совсем другие места. Не понял, а, народ спит, редко, но по очереди, а, в чате спят, ну да. Так что, ну, Рина, зайдешь, посмотришь, если не понравится, просто можешь оповещение отключить с этого чата, но при этом как бы оставаться в чате, чтобы телефон не дымился, потому что у меня он вообще дымился, я получал сообщение от всех, то, что писал, все приходило на мой телефон. Бывают, Вань, там сутками бухают в этом чате. Ну, Леночка. Потом по телефону все расскажу. Так, ну вот, если на улице выбрать. Ну, смотри, Антон, в отеле в любом случае дороже, чем на улице будет, если через гида брать. Сейчас Кистин отвечу. В отеле, если через гиды брать, тур чуть-чуть дороже получается, чем ты на улице возьмешь. На улице можно походить, просто по выбирать, ну по ценнику. Поэтому все, как ну, от тебя, кому ты доверишься, с тем ты и будешь как бы сотрудничать. А, к Лизе я ездил, Кристин, домой, с мужем встретились, пообщались. Ну, пока они вот сейчас решают, думают, я им рассказал все, что знал. Поэтому я не знаю даже сейчас они здесь, не здесь. Но они планируют, как бы, у них в планах есть переехать сюда, мужа перевести, чтобы он здесь жил. Ну, Антон, я говорю, вот у меня все поездки на этот остров были без всяких там туров. Я ездил через человека или ездил дикарем на пляж вот -Ну Не он, Мне он подходит, я его люблю, этот пляж. Больше даже, чем Аучо. Вот даже в этом, на этом пляже нет условий. Там природа, просто я говорю, ты сидишь даже за столиком, завтракаешь, а над тобой деревья свисают. То есть тенек постоянно в этой зоне. А пляж также всегда, ну, можно выйти, позагорать, то есть без проблем. Антон, мне много кто пишет, я говорю, я просто это физически не могу запомнить. Я сейчас по цене точно не вспомню, мне надо сейчас информацию там достать и посмотреть, что почем. Если хочешь, посмотри видео, вот где мы были пляж Аучо и пляж Аунуал, там я озвучиваю ценники. И сколько мы отдались за дорогу, за трансфер, это все озвучивалось. Ляночка, напомни, пожалуйста, в чат напиши вот, Антону, мы тогда ездили, сколько у нас получилось дорога и а домики почем у нас были. Ну, паром дешевле, но в любом случае ты выходишь на пирс, тебя берут там то ли 20, то ли 40 бат на пирсе сначала. Потом ты за платишь, все зависит от того, куда ты едешь, до какого пляжа. И при выезде из центра тебя тормозят, с тебя еще 200 бат берут. Поэтому если это все сложить, суммировать, то проще, по-моему, на спидботе тебя привезли на пляж. Но опять же, сейчас делают по-хитрому, Также тебя привозят на пляж, и тебя уже стоят, встречают, говорят, давай 200 бат. То есть вот мы ездили, то же самое было. Поэтому... Смотрите сами как бы. Сейчас ничего такого сказать не могу. Все правильно, также сдернули, потому что эти на спидботе что-то по рации там проговорили, и нас военный уже встречал на пляже. Антон, Анколий, зайди посмотри, а, плейлист ⁇ Острова ⁇ называется у меня. И там вот именно по саммиту видосы есть, сколько чего. Там я вот с одними ребятами ездил на пляж Аучо, а вот с кем-то ездил на пляж... Ну, с Леной мы ездили на Аучо, а с ребятами мы ездили на пляж Аунуал. Или а -ан -ан, Блядь, как же его? Аунуал. Все хорошо, давайте. У меня планов, тогда я не буду планов никаких строить на пятое число. Берите купальники, плавки, так что, ну, чтобы на бассейне, если погода позволит, на бассейне позагораете, покупаетесь. Ну там им сообщают просто эти, кто на спидботе, они говорят, на какой пляж человека везут, и там уже военные на месте ждут, встречают с караваем, с музыкой, с красной дорожкой, и говорят, 200 бат, пожалуйста, за это. Я не гидромецентр, Антон. Вот говорю, вчера, позавчера и позавчера дождик лил. А вот я видео снял прямо вот... Шторм был такой хороший. Поэтому сегодня дождя не было, там что-то пытался он Ну так, ни о чем. Никита Каримов, привет. А, Никит, ну ты не успел в самом начале, я сейчас тебе просто говорю, что чат для оповещений я создал специально, чтобы кидать оповещения о выходах прямых трансляций. Люди меня некоторые не услышали, решили на меня хуй положить, я так скажу. Начали там вести какую-то переписку непонятную. Я до этого неоднократно просил, ребят, ничего писать не надо в этом чате, это чат для оповещений. Ребята, еще раз говорю, некоторые, я не говорю все, некоторые, начали хуй меня ложить. Я сказал, ребят, вы меня заебали, я вас начинаю удалять. Они начали обижаться, что я начал с ними матом разговаривать. Я говорю, вы нормальный язык не понимаете, а когда вас начал матом крыть, блять, вы начали обижаться на то, что я вас начал удалять с этого чата. Поэтому говорю, хотите общаться, есть отдельный чат, кто в нем не состоит, пишите мне запрос, отправляйте запрос. Я вас буду добавлять в этот чат, где происходит все общение. Кто смотрит мои видео, прямые трансляции, там ребята общаются, обмениваются информацией, я туда не лезу. Это вам предоставлена как бы, площадь чтобы для общения, чтобы вы могли общаться между собой. А то, что я чат создал, это чат для оповещения, только я в нем пишу или кидаю голосовые сообщения. Поэтому вот вчера вот такая вот была неразбериха с этим чатом опять. Так. Ну, согласен, да, лучше заплатить. Ну, Антон, по поводу байка, ну, я считаю, лучше брать там, где ты живешь, то есть поблизости, чтобы там не гнать его хер знает куда. Больше бензина прокатаешь. И когда байк будете брать, смотри еще, Обязательно его по кругу телефоном на видео сними, чтобы там всякие сколы, трещины, чтобы при сдаче, когда ты его будешь сдавать, тебе тайцы вернули депозит целиком, они сказали, что вот ты у нас взял байк целый, а у тебя там крыло разбито, а ты его не разбивал, потому что здесь некоторые такие тайцы есть, как бы нечистый народ, они пытаются байк сдать, быстренько впихнуть, а потом, когда ты при сдаче приходишь, говоришь, все, байк отдаю, давайте мне депозит, они говорят, а у тебя там скола, у тебя там это, это, это. Поэтому обязательно, когда байк будешь арендовать, обязательно на видео сними и скажи. И сними именно тайца, чтобы он видел, что ты снимаешь байк вместе с ним. Чтобы он потом не сказал, что ты байк снимал где-то там непонятно. никто его воровать не будет. Во-первых, а еще такой элементарный, ну, как бы, желание не блокируя руль, чтобы, если ты припарковал, его просто перетащат в другую сторону, ну, чуть подальше, если он будет мешать парковке там какой-то, его просто могут передвинуть, и все. А так он на месте останется. Ну, для страховки просто где припарковал, взял фотографию, сделал на этом месте возле байка и пошел спокойно. Ну, байки не, не воруют. Я уже давно не слышал, чтобы там где-то у кого-то байк украли. Но если украдут в полицию заявляешь, и все. Полиция по камерам смотрит. Потаяна, тем более центр, вся Таяна в камерах. Так что переживать за это не надо. Это раньше, может быть, воровали, но сейчас найдут очень быстро. Во сколько человек, еще раз, Антон, напомню. Ну, почему заставят платить? Если байк украли, полиция будет искать его в любом случае. Просто депозит могут не вернуть. Двое. Ну, вам да, двухколесник, в принципе, нормально. Права у тебя какие есть? Категория А. И права международные или нет? Вот еще маленький нюанс. а б они международные или такие как в россии. Просто если обычные права российские, ты в любом случае будешь платить штраф. Ну, сейчас облав меньше, потому что туристов меньше стало. А так, если остановят на месте 400 бат, ты поехал дальше. До следующего поста. Ну, не поста, до а следующей облавы. Обязательно страховку делайте. Но страховка работает только в том случае, если ты трезвый. А, ну все, проблем нету. Если международные права, проблем нету. Страховку сделали, все. Просто говорят, страховка действует только в том случае, если ты трезвый, потому что тайцы очень придирчивы к этому. Если ты там вдруг, конечно, тьфу -тьфу, будут какие-то проблемы, то страховка ничего тебе не поможет. По поводу, что привести стая. Да я думаю, вы на месте все это определитесь на рынок, сходите, посмотрите. Соусы, специи, осмысы. А то же самое в России купить можно. Я не знаю. Ну, обычно везут фрукты. Вот Серега Саратова или Самара, не помню. У него супруга Альбина готовит тамьян. Они брали вот именно специи для тамьяна, чтобы готовить дома. И опять же, он даже у него знакомые сюда прилетали. Он им заказывал еще что привезли, то есть у них закончились. Поэтому все на месте. Ну, Олечка, я это просто говорю. Я не говорю, что все тайцы такие. Если говорю, что такие не честные на руку, хотя, тем более, сейчас не сезон, деньги надо как-то делать и. Могут докопаться, чтобы не отдавать депозит. Там себя не подстрахуешь, никто тебя не подстрахует. Вот так вот я могу сказать. Поэтому маленькое видео на телефоне, что вы сняли байк, и этого тайца рядом с этим байком, никому хуже от этого не будет. Но он будет знать, что вы не, вас не разведешь уже. Есть отели любые, есть и на воде отели, есть можно снять и на берегу, ну как на воде, на сваях стоят они. Я вам посоветую пляж Тиен, ну вот то, что я сколько я был например, на Калане, мне Тиен все-таки теперь больше нравится. Они просто слушают, большинство все эти уже вопросы как бы слышали, я все это объяснял. Это вот кто новый заходит, они просто начинают вопросы задавать. Остальные как бы, ну, не то что в сторонке стоят, не мешают. Кто хочет, вот Ольга тебе тоже совет как бы дала. Ну, говорю, это... Документы собой можно не носить, кстати, да, вот смотри. Можно все на телефон, паспорт, а лучше сделайте ксерокопию паспорта, и когда байк будет арендовать, ксерокопию паспорта просто отдаете. На горе можно на телефон фотографию показать. Ну Ничего страшного нет. Во-первых, смотри, когда прилетите в аэропорт, выходите и опускаетесь на еще на этаж ниже. Опускаетесь на этаж ниже, и если вы будете стоять спиной к выходу, как вы выходили, вам надо будет налево повернуть и идти до самого конца. С правой стороны возле входа будет стоять стойка, там продаются билеты на автобус. По времени, в принципе, ехать, что на такси, что на автобусе, одно и то же выходит. Просто с такси у вас где-то выйдет 1300-1500, не больше, если на такси вдруг поедете, торгуйтесь за 1300 до отеля до своего. И напомню, в какой части вы, на джамк или на Топразите, по-моему, ты говорил, да, останавливаетесь, если я не ошибаюсь? Так, про билеты я уже закладочку в телефон сделал, в подвале деньги. Ну, смотри, по поводу симки, вы, в принципе, можете взять, вы насколько прилетаете, Антон, напомни мне. там ничего такого, там любой аэропорт, большая площадь, никаких строений особо нету, так что там, я думаю, ничего хорошего ты не увидишь на этой обзорной площадке. Самый аэропорт, если только. Ну ты прости, кстати, неплохой рынок там есть. Паттайя парк называется. И вот там есть башня, обзорная площадка, 56-й, по-моему, этаж. Там, кстати, есть что посмотреть, и Сиамский залив, и саму Паттайюм. Ну, когда погода солнечная, хорошая. Опять же, у меня там есть видео, можешь посмотреть, я делал обзор небольшой. Так, наблюдатели, лучше молчите. Давайте задавайте вопросы и будем закругляться. Мне надо еще поработать. У кого есть какие пожелания, вопросы, просьбы. Так, а в ответ тишина. Ну, я так понял, ни у кого пожеланий и просьб нету. Тогда будем закругляться. Сейчас данный эфир я выложу э, на другой контент, чтобы кто не в курсе потерял меня в прямых эфирах, чтобы были в курсе. Оставлю ссылочку. Так, так, так, Татьяна. Новость-то какая? Сказали, будет новость. Ну, пока еще время не пришло, Татьяна. Новости. Я сказал, как буду готов, уже все это завершу. Новость обязательно это озвучу. Так что все. Всем спасибо. Антон, мне WhatsApp, мы сейчас с тобой можем по телефону пообщаться, я как бы, ну, смогу и работать одновременно, и по WhatsApp поговорить. Все, всем спасибо, ребят, эфир закрываю. Кто не успел посмотреть, смотрите в записи уже на моем основном контенте. Все, всем пока.